Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, я сегодня в ударе. Я сегодня за день делаю третье видео. Пришлось сделать большой перерыв, потому что мой маленький э, телефончик из 6. Он, конечно, бедняжка не может выдержать такое. Не может выдержать такое, такую нагрузку. И, естественно, ему нужна была подзарядка. Значит, э, я сделала видео которая назвала «Женщинам 45+, почему нельзя похудеть обычными методами и другие проблемы возраста». Я очень правильно сделала, потому что я сейчас делаю этот, э, это видео, и до самой начинает что-то потихонечку немножко доходить. Э, значит Поняла только одно, что женщина, когда она вступает в климакс, она должна, чтобы, конечно, не изуродоваться и не получить вот эти грушевидные и яблочные фигуры – которые мы сплошь и рядом видим у женщин уже 50-летнего возраста, где-то вот так вот, женщина должна находиться на заместительной гормональной терапии, которая поможет сохранить и свою внешность, и которая поможет не заходить, конечно, уже на вот эти косметологические операции по удалению жира. Вот э, почему вам говорят, что липосакция, она очень опасна. Значит, я сейчас только что сняла видео по своей статье вернее не по своей статье, а по статье Евролаба, которую я совершенно случайно нашла, если бы пять лет назад эта статья мне попалась, она бы очень многое мне, мне пояснила бы но к сожалению она попалась только сейчас, пять лет спустя, когда уже изменения наступили, когда уже мой организм живет на, на плохом эстрогене так называемой эстроной у меня уже эстроновая жизнь но, как говорится, я считаю, что не все еще потеряно, что всегда, всегда пути возврата есть. И я сказала, что я похудею. Даже даже не то дело, что я я веду прямо вот я хочу похудеть, как вот эти моднявки, которые сидят там за, за и везде, которые мы видим. Нет, я хочу просто привести свой организм в порядок. Я не собираюсь худеть до той, до той степени, которая мне не нужна до 55-48 килограмм. Мне будет достаточно, конечно, пока что сейчас уже привести свой организм в норму. И я сейчас понимаю, почему не могу похудеть, потому что я я живу на плохом истроне, тристроновое состояние. Я, я постоянно прибавляю в весе. И вот, когда я делала вот это видео, я, слава Богу, спасибо за два дня уже 43 просмотра, потому что тема весьма актуальна, и она будет актуальна до тех пор, пока мы будем видеть вот таких теток и дядек, и дядек с такими животами, и с такими фигурами и задницами, и с такими ляшками огромными. И вот здесь мне Инна Соколова, Инна Соколова, это вам не в пику будет сказано, спасибо вам за ваши комментарии, спасибо за то, что вы мне все это дело говорить. И спасибо за то, что вот многое я могу счесть и как комплимент. Я действительно как стоматолог знаю больше, чем знает стоматолог, поэтому действительно я не хочу больше работать в этой системе медицины, где я должна, если я стоматолог, то значит я должна решать только вопросы стоматолога. Нет, я уже далеко переросла уровень стоматолога, потому что все свои проблемы я решаю именно Соколова, понимаете. Если вот у меня у меня, я решила все свои проблемы, но у меня стала проблема лишний вес, и вот видите, когда я зацепила вот эту проблему, то я такую откопала а, Вселенную, такие проблемы нашла, что сейчас вот, и вот я уверена, что мой мозг начнет постепенно все разруливать. И вот мне на Инна... Пишет в комментариях, что «я попробовала БАД-детокс и чуть не угодила было в больницу. мне не подошло такое лечение, поэтому советовать надо осторожно». Значит, она мне, врачу, советует, что надо советовать осторожно. Значит, вот на что я и не ответила, что «Инна, во всех случаях есть показания и противопоказания, почему вы постоянно пьете синтетику, получаете кучу побочных эффектов, молчите как мыши, а тут, ну, надо же, чтобы чуть было не угодили в больницу» time я столько раз была в тяжелых состояниях после приема, и однако все шло мне на пользу, потому что именно через вот эти состояния, такие вот тяжелые состояния, и идет выздоровление. К сожалению, БАДы действуют именно так. Они, когда начинают что-то нормализовать, да, у вас создаются вот такие состояния. Девочки, я неоднократно была в таких состояниях, и я всегда добивалась того, что, я добилась того, что у, меня... у меня были показания. Я избежала рака поджелудочной железы я избежала ди сахарного диабета второго типа я избежала различных маток и в милом фибром к моему возрасту уже у девчонок вырезают матки и флопии трубы а у меня все цело все нормально все в порядке но вот сейчас когда я зацепила вот эту тему лишнего веса и я зацепила огромный пласт ужас этой эндокринологии наверное скорее всего что сейчас я уже буду становиться эндокринологом и вот я и не, это самое, потому что а вот при приеме синтетики побочные побочки ведут к беде. Но вы все спокойно ходите по врачам и едите или пьете или жрете вот эту гадость и никто не скажет, что надо советовать осторожно вот этим врачам, которые назначают всю эту гадость. Надо быть грамотными в этих вопросах. Но ну, тут мне и напишут, я просто высказала свое мнение, не стоит так обрушиваться на человека, подходят вам эти базы, лечитесь на здоровье. Вот я и отвечаю опять же, я не обрушиваюсь, а тоже высказываю свое мнение, потому что когда вы мне, врачу, советуете советовать осторожно, я должна это спокойно выслушивать. А когда я вам высказала свое мнение, то вы обиделись. На обиженных воду возят, и вообще это мой канал, не хотите, не слушайте, но такие советы оставьте для себя. Я врач, и мне надоело это пошлое медицинское. Сына. Девочки, это действительно так. Я не знала, что у врачей стоматологов такой широкий профиль. Девочки, это не у врачей профиль. Но вот вспомните нашего Леонардо да Винчи, ведь это великолепное, ведь это искусство, великолепный, э, ну это, это просто шедевр, он создавал шедевры. И однако он был и анатомом, он был и лекарем, он прекрасно знал астрономию, астрологию. Девочки, но ну ведь он всего лишь создавал э, шедевры. Но ну, тогда он, конечно, не знал, что создавал шедевр. Понимаете, девочки, если человек врач то это не значит, что он только врач-стоматолог. Если вот у нас даже вот по стоматологии, у нас есть люди, которые, э, ну, более-менее в терапии, а вот во всех остальных разделах стоматологии, в хирургии, в ортопедии, в ортодонтии, они не смыслят. Девочки, я разбираюсь во всех аспектах стоматологии. В детской, взрослой. В ортопедии, в хирургии, в терапии. В ортодонтии. Я разбираюсь во всем. А теперь, говорю, я уже переросла себя. Я теперь начала разбираться в эндокринологии. Я начала разбираться в этой связке, потому что ко мне в кабинет приходят и сидятся люди, у которых идут нарушения, у которых есть, вот они просто видны, эти нарушения гормональные, допустим, щитовидной железы, у него мерцательная ритмия, он меня предупреждает, вы представляете, он лежал в стационаре, ему не сняли мерцалку, Кардиологи не сняли мерцалку, да ведь сердечная деятельность напрямую зависит от состояния щитовидной железы. Да дайте вы ему просто йода попить и приведите щитовидную, щитовидную железу в порядок. Значит, это все начало. Мое видео называется «Показания и противопоказания». Значит, сейчас я вам немножко объясню. Да, существует у нас два вида теперь медицины. Есть медицина естественная, есть медицина синтетическая. Сейчас я Синтетическая и натуральная медицина. У нас очень сильно распространена и я, кстати, училась синтетической медицине. И вот посмотрите, когда вы идете в аптеку, вы берете да-да-да, вам вот этот препарат, вам вот этот препарат. Тот же самый препарат флуконазол. Девочка, когда я выпила одну капсулу, я вообще перестала видеть. У меня появилась дымка перед глазами. Объясните мне, пожалуйста, кто будет отвечать за вот эту сраную капсулу флуконазола? Дальше. Кеторол. Вы все так любите китарол. Вы никто не видели, сколько противопоказаний и какие побочки дает китарол. Он же дает побочные эффекты практически на все, на все системы органов и системы организма. Вы все молчите, жрете китарол, приходите, вы знаете, у меня зуб болит, я нажралась китарола. А то, что я буду лечить побочные эффекты вот этого приема китарова, вы никто не задумались об этом? Значит, у каждого лекарства есть показания и противопоказания. И вот мне вот эта вот Инна Соколова написала, что она, оказывается, детокс, лечилась детоксом, и ей, видишь ли, не подошло такое метод лечения. Инна Соколова, тот, кто вам продавал этот бат, тот оказался глупцом. Он должен был вам предупредить, что БАД-детокс, если противопоказан, если у вас есть камни в почках, девочки, я однажды, ну, в течение года я пила, значит, минеральную воду вместо обычной воды. где-то, вот в вот я не знаю, что на меня нашло. Ну, хотелось мне так, вот пила и все. Люблю я минеральную воду. Меня предупреждали, что этого нельзя. Ну, что ты, я ж крутой перец, я, я же врач, то что? ну и естественно и как то в один раз я что то решила я заболела дома а детокс является э, вот наш любимый детокс детокс является универсальным антибиотиком я выпила капсулу детокса девчонки не знаю что со мной случилось и вообще не поняла как это произошло детокс толканул камни в почках у меня я не знала существовании камней у меня была такая почечная колика, у меня была такая на высоте приступа. И Вы знаете, я нисколько не обиделась на детокс. Я просто поняла, что детокс не выявил проблему. И на Соколова. Детокс вам выявил проблему, с которой вы должны были идти. Вот. вот я принимала БАДы, чуть не сдохла, вот извините меня. Вот хорошо, вы принимаете, вам гинекологи, эндокринологи назначают лекарственные препараты. Вот мы недавно сидели перед гинекологами в кабинете. Они назначали, они сделали девчонки, сахарный диабет, три года она уже сидит на инсулине, и все нормально. И гинекологи нормальные, и лекарства нормальные, все хорошо. А вот то, что ей БАД-детокс, я уверена, что этот БАД-детокс ей толканул почки, у нее были камни в почках, и наверняка толканул, потому что у меня было просто неотложное состояние. Я перепугала абсолютно всех, и сама сначала не поняла даже, что со мной произошло. И только потом поняла, что это почечная колика. И ко мне приехала скорая помощь, когда сказали, что почечная колика знает, что врач, эта дура приехала без плотифилина. Ну вы представляете? Она без баралгина и без платифилина приехала. Благо у меня хоть платифилин был, что анальгин, ножпа, хоть она добавила, анальгин, ножпа и платифилин это составы баралгина. И он прекрасно снимает эту почечную колику. Мне сняли почечную колику, я тут же выпила бак макс вот он. Вот эти два БАДа надо покупать вместе. БАД Нутримакс и БАД Детокс. Потому что рано или поздно все равно почки, какие-то нарушения обменные будут. Все. Ну, мало ли что может быть. Нутримакс мгновенно мне помог. Я выпила капсулу Нутримакса, и мне не нужно было. Я поехала туда, мне сделали УЗИ, да, есть камни. Я тут же достала Нутримакс, и выпила, у меня мгновенно все исчезло. Исчезли болевые симптомы, и все. Ну, Инна Соколова у нас вот, понимаете, она страдает у нас что ей, видишь, ли детокс не подошел. Значит, девочки, мальчики, давайте теперь, конечно, снизим все эмоции. Меня это, конечно, возмущает. И вот смотрите, смотрите, у нас вот есть БАДы и ВАЛАР. Вот ставлю БАД и ВАЛАР. Вы видите, вот этот вот. Вот я их пальцем показываю. Индекс, GMP. У нас, конечно, БАДы говно. БАДами лечиться нельзя. У нас даже штрафуют за то, что мы будем назначать БАДы. Но вы посмотрите, ведь индекс GMP, девочки, вы знаете, какой цены индекс GMP? Вы знаете, сколько нужно вгрохать денег для того, чтобы получить право вот эту вот, вот, эту вот марочку ставить на свои БАДы? Но ведь это делается. Значит, то, что вас дураков дурачат, э, э, из вас делают дураков, вернее, и вас дурачат тем, что БАДы говно до тех пор, пока они не сделают свои собственные фирмы, и не будут стричь бабло теперь уже с вас, когда начнут вас уже жрать эти БАДы килограммами, килотоннами, но это БАДы будут не чужих фирм, а наших собственных. Конечно, может быть, с одной стороны, это правильно, но считаю, что неправильно ввести такую антирекламу, антипропаганду БАДу, когда БАДы ведут, ну, во-вторых, во еще одна особенность БАДов. Дело в том, что БАДы, БАДы помогают избежать очень многих оперативных вмешательств, они помогают сохранить целостность органов, они помогают восстановить структуру своего естественного органа, не вмешиваясь. Что такое БАДы? БАДы лечат нарушенный обменный процесс, чего никогда не сделает синтетический препарат. Синтетическая медицина предназначена для того, чтобы лечить орган в целом, либо добить его уже до, до конца, то есть вызвать кучу побочных эффектов и добить этот орган, и уже добить его тогда, что мы дойдете до удаления этого органа, а дальше вы будете уже четким клиентом отличной медицины. Ну, бабы у нас не нужны. Ну что ж. Кто считает, что он у нас хочет быть постоянным клиентом аптечной медицины, пожалуйста, ради Бога, вы можете меня не слушать. Но кто этого не считает, вот я делаю такое видео, я называю его «Показания и противопоказания». Я сегодня сделала несколько видео по поводу того, как похудеть после 45 Уча других, учишься сам. Это действительно правильно. Очень много я сейчас взяла для себя. Значит, у меня в результате стрессовой ситуации, у меня полностью отказали мои собственные гармонии. Естественно, организм стал работать в стрессовом режиме. И я, естественно, я очень сильно прибавила в весе. Но я прибавляла в весе по ночам. И, наверное, я бы весила бы уже и 150, и 500 килограмм. Если бы в свое время вовремя я не откопала вот этот БАТ. Значит, вот это мы оставляем туда на задний план, я не откопала вот этот бак. У фирмы Vision есть медисоя, и вы знаете, я только сейчас поняла, что медисоя создана как заместительная гормональная терапия при климаксах, либо при отказе, при нарушении гормональной системы. Когда происходит отказ своей собственной системы, медицина позволяет прекрасно, я в свое время сидела 8 месяцев, день в день на капсуле, но мне хватило одной капсулы этого пада. Здесь написано шестьдесят капсул, значит по 2 капсулы в день, мне хватило одной, и сейчас мне хватает одной капсулы. Но поскольку я все-таки задалась целью убрать свой живот, убрать... Вот кого интересует, посмотрите, пожалуйста, мои два предыдущих видео. И я ссылки на это видео поставлю внизу. Я не буду ставить на самом видео, я поставлю внизу в этих дополнительных материалах эти ссылочки вот, значит, там, где комментарии будут, я поставлю эти ссылочки, и вы посмотрите, сначала прослушайте, там прекрасная статья, мои комментарии к этой статье, и теперь я действительно хочу показать вам, что значит, вот, хорошо лечиться БАДами или плохо. Ну, говорят, БАДами лечиться нельзя. БАДами лечиться можно, когда не было синтетической медицины, наши предки лечились травами, и ничего, и не умирали от этого. Что такое БАД? Это лекарственное начало, выделенные из трав, собранное в одном БАДе. Ну, да, Допустим, для того, чтобы повысить иммунитет, вам нужен витамин С. Но эта гадость, которая продается у вас, аскорбиновая кислота, которая лежит по 50 копеек в этом самом, я утрировал по 5 рублей, допустим, на полках аптек, это, конечно, фуфло, полное фуфло. Это не бат, это не витамин С, это ну, просто гаденыш вместо витамина С. Значит, из настоящего витамина С существует формула с семью замерами, они пространственно расположены. А там всего лишь один изомер – ну и можете себе представить, что вам этот один изомер может поделать. Поэтому, когда меня учили быть врачом, мы э, уделяли внимание витаминам, мы практически не уделяли внимания витаминам, а ведь витамины, они участвуют в обменных процессах, они выставляют в роли катализатора витамин С, являются иммуномодулятором. Вот здесь содержится витамин С. Я на него обратила внимание по одной простой причине, что э, когда я заключала до очень давно контракт, я взяла 4 детских, 4 детских кейса, и продавать мне их было просто некому, я не умела этого делать, я первое, что я взяла в руки, это BeHealthy, и вот этот BeHealthy, теперь с тех пор я с ним не расстаюсь. Но это BeHealthy Р, а есть BeHealthy такой, какой Vision делает, там немножко по-другому сделано, вот в таких вот баночках. Сказала, значит, он состоит из витамина С и прополиса. Ну, а о пользе пчеловодства вы прекрасно знаете, и витамин С это является иммуномодулятором. Но для того, чтобы этого витамина С каждый день получить в достаточном количестве, вам надо съедать 25 лимонов. Скажите, пожалуйста, чей желудок выдержит каждый день 25 лимонов? Ну и во-вторых, конечно, ну, каждый день 25 лимонов, вам просто надоест есть. Но ну, а съесть одну таблеточку, которая содержит экстракт 25 лимонов. Начало 25 лимонов вы вполне сможете. Ни желудок у вас болеть не будет, ничего. Поэтому вот это, вот, вот это и есть БАДы, вот это и есть натуральная медицина. И я могу сказать, конечно, что он прекрасно стимулирует в то время, когда я ела, еще не знала, что такое бихалси, я заболела ангиной, причем двухсторонней, очень тяжелой ангиной. И вы знаете, что я просто почувствовала, что у меня закладывают уши. Когда пришла к своей знакомой, говорю, слушай, у меня что-то уши закладывает, и я не люблю ходить с такими заложенными ушами. Она посмотрела, говорит, слушай, как у тебя с температурой дела? Я говорю, что такое ты мне сказал, Она говорит, у тебя гнойная двухсторонняя ангина. Да причем там такие, там, гно, там льет гной, там такие пробки, и вот тут я поняла, что такое бихелси что такое иммуномодулятор очень мощный. Вот, раз мы заговорили про иммуномодуляторы, то я покажу и другой иммуномодулятор. Значит, вот, вот такой вот иммуномодулятор, это называется витом. Витом 1.1, значит, о нем говорил нам профессор Жданов. Значит, когда у нас в 90-х годах началась перестройка, то, конечно, над как всех собак выкинули на, на улицу, нашу медицину, нашу науку выкинули на улицу и сказали, как хотите, так и живите со своей наукой. Был создан препарат Витом. Это уникальный... Сапрофит он содержит сапрофит, который как раз собачки и кошечки, которые когда заболеют, кушают травку, так вот они кушают не травку, потому что они едят витаминчики, на этой травке они ищут вот этот сапрофитик, которого в городах уже практически нет, потому что засрано, затравлено все, что только может быть в этих городах. Вот, вот этот витом, я сейчас вот, я очень сильно заболела, и я совершенно случайно вспомнила, что мне с витом выпила вот одну упаковку этого витома, и сейчас себя прекрасно стала чувствовать. Я вот делала вот эти видео, с меня износали лило. Что-то я просто забыла про этот витом. Вот вам, пожалуйста, еще один дат, это сапрофит, уникальный сапрофит. Если вы будете каждый день пить по определенной дозе, которая нужна именно вам, вашему организму, этого витама, вы вообще не будете болеть. Вот я, допустим, себе пила, я настолько сильно подняла свою иммунную систему, что вот как-то было, я ездила фотографировать наши, тот самый, и я простыла, меня продуло. Уже была осень, такой смена, то теплая, то холодная погода не поднялся, что меня продуло. Я приезжаю домой, чувствую, что к вечеру меня что-то Горит, горит, горит, кожа горит и вы знаете, чувствую, что к вечеру у меня поднялась температура, температура поднялась 39, я не стала кидаться я не кидаюсь сразу же тут же сбивать температуру, я легла и заснула, утром я проснулась вся мокрая, температуры нету и моей простуды тоже нет, вот это называется, сработал иммунитет ни одна инфекция при температуре 39 не выживает даже 38, но вот у меня организм поднимает температуру до 39, но сейчас могу сказать что он что-то давно этим не занимался, но я как-то и вот я не подпевала я не стимулировала. Но бихелсер мне даже стало как-то даже опасно одно время пить, потому что у меня от него начинала подниматься температура, то есть стимулировала иммунитет. Вот таким вот образом Значит, наши гинекологи не знают о том, что вот этот БАД, который создала фирма Vision, является аналогом заместительной терапии при климаксах, а также при отказе гормональной системы, то есть при отказе яичников, при удалении яичников. Значит, он является полностью аналогом гормональной, гормональной заместительной терапии. И то, что он действует, то, как он действует, мне очень понравилось, и я была очень довольна этим БАДом. Но сейчас вот я прекрасно понимаю, что когда я начинаю бороться со своим весом, я сделала видео о статье, которую я прочитала, То есть я, и вы знаете, я немножко сдвинула свой гормональный фон, и вот мне вот сейчас уже медисоя плохо идет, она потом пойдет не через некоторое время, но я уже сейчас вот сижу и думаю... Нужно ли и стоит ли мне ее пить, потому что недесоя мне задержала вес на 93 килограммах, а меня уже эти, эти 93 килограмма очень не устраивают. И вот э, я могу сказать, что я сдвинула э, э, свой гормональный фон, и у меня три раза просто исчезал вот, с живота из с этого самого, у меня исчезали прослойки жира. Они просто исчезли и все. Вот, ну, вес вот сейчас, когда я двиганулась, вес стал по утрам 90, вот, ну, так, когда поешь уже 93, но это естественно, потому что, ну, раньше вот я и утром просыпалась 93, ночью ложилась, ела 93, все 93, вот, а сейчас уже как-то он стал прыгать. Значит, Daswild Form, он прекрасно регулирует щитовидную железу. У меня одно время стало увеличиваться что-то щитовидной железой. У меня очень резко увеличилась щитовидная железа до 17, 17 сантиметров кубических, а там высчитывается. У меня, у меня было 10, и вдруг я через год мерю там 17. Норма ее 18, то есть уже чуть-чуть, думаю, что-то... Если, значит, на, на сайте Диляры Лебедевой, гормоны в норме, я прочитала, что увеличение щитовидной железы и линия узла говорит о том, что щитовидной железе не хватает йода. Вы знаете, я просто-напросто взяла вот это, вот эти вот, но ну, он здесь поковыван, вот у меня свилтформ был вот в таких вот баночках, называется свилтформ тоже. Я просто-напросто взяла в каждой капсулке здесь по 50 миллиграмм йода. Я просто-напросто взяла и стала пить по 150 миллиграмм. 150 миллиграмм – это дневная норма йода. Но я поняла, значит, моему организму по какой-то причине не хватает йода. Может быть, даже так, но в результате гормональных изменений организм просто не распознает горм... йод. Многие бабки и тетки, «Не-не-не, я вот больше буду капусты есть, я больше буду этого есть». Девочки, понимаете, как вам сказать, если вам привезут цемент, песок и так далее, но вы же все равно сами бетон не сделаете. Его нужно смешать и знать определенную дозировку. То пятое-десятое. Лучше купить, заказать машину бетона и тогда уже залить хорошо фундамент. Правильно? А мешать его уже, как говорится, не каждый сделает бетон. Вот так и здесь. Ваш организм может просто не распознать. Потому что Нарушается гормональная система, если твои рецепторы не распознают. Все. Все идет транзитом. Точно так же, как, допустим, морковку. Вы можете есть ее сколько угодно, но если вы не заедите ее маслом, морковка пройдет транзитом, как щетка, потому что витамин А – жирорастворимый витамин. Вот этот момент, этот нюанс надо знать. Значит, дальше... У нас идет сейчас проблема по глазам. Глаза, катаракты у всех вот а, тоже. Опять же, а, плохая, БАДы плохие. БАДы это говно. Плохая медицина. Вот когда я познакомилась с БАДами Вижен, у нас один парень, он страдал катарактой. Он пришел в эту компанию по одной простой причине, что у него уже катаракт, в общем, ему грозила слепота. И он начал пить вот этот БАД Антиокс. И вы знаете, он начал пить его лошадиными дозами. Антиоксосудия, препарат, который регулирует состояние сосудов. Ну, естественно, что такое катаракта? Это хрусталик. Питание. По сосудам у нас идет питание. Оно подходит у нас под... Если сосуды зашлакованы, если сосуды не в норме, если ненормальная проницаемость сосудов, то хоть вы обожритесь чего хотите, но, но то, что питательные вещества вам не поступят в этот самый. И вот он ел вот этот вот он ел эту вещь очень долго. В результате и перед ним извинились, и диагноз был смерть. Ну, если вы считаете, что это плохая что БАДы это плохо, я, я не против, я не настаиваю, ради Бога, БАДы это плохо, не жрите, мне больше достанется, понимаете. Я просто считаю так, что все надо оценивать адекватно. Значит, я обнаружила у нас Риапанда, это, это фирма наша отечественная, которая производит вот такие вот БАДы. У меня их очень много, вот это экстракт виз. почему-то они вот назвали это экстрактом ВИС значит Я начала покупать и, естественно, меня интересовали, потому что у меня резко упало, упало зрение. Теперь понимаю, почему на фоне падения гормонального фона, изменения гормонального фона, правильно падает зрение. И, естественно, надо нормализовать гормональный фон, а потом уже, потому что, ну, ничем не могу поднять зрение, вот все равно падает и падает и падает. Ну, вот это экстракт черники, здесь просто чистый экстракт черники, а вот здесь вот очанка лекарственная. Ну, я могу сказать так, что мне очанка подошла больше, я стала лучше видеть, я стала хорошо. А экстракт черники вот мне не подошел, потому что сделан он глупо. Я еще раз могу скажу, почему. Значит, у меня экстракт черники вызывал страшные головные боли, он у меня вызвал повышение внутричерепного давления. Девочки, даже у Эволара есть черника и все прочее. Не знаю, как они сейчас эту чернику делают, но я помню, что я пробовала вот эти БАДы Эволар чернику, они были самые дешевые, и я поняла, что пить не буду, страшно подскакивало давление. Значит, для того, чтобы черника прошла именно к глазам, к сетчатке, должен быть обязательно какой то э, такой, э, в общем должен быть транспортер который доставит чернику туда куда надо в этой штуке этого нет но вот этот экстракт он мне очень обострил обоняние я не знаю почему у меня страшно болела голова значит у меня повысилось внутричерепное давление очень сильно и повысилась до такой степени, что я даже головную боль, я не могла, я две недели, два дня ходила с страшной головной болью, не могла я ничем снять, не могла понять, в чем дело. О, потом, говорю, когда уже пошли... Э, ну, я к врачам хочу то, хожу только с одной целью. Девочки, поставьте диагноз. Что случилось? Я не говорю, что я ела, там, допустим, БАДы, что у меня что-то... вот Это вот и не Соколовой, кстати, потому что, ой, я вот чуть не умерла, поэтому БАДы это не мое. Ага, ну ты-то чуть, чуть не сдохнешь и от лекарственной медицины. Но только... Но лечиться-то чем-то все равно надо, милочка моя. Надо все-таки понимать, надо быть не роботом, а надо понимать, что тебе не подошло только потому, что ты не хранишь. К этому подошла. Существуют показания и противопоказания. Вот чернику, я могу сказать, что это противопоказание. При высоком кровяном давлении у меня очень поднялось. Но я тут же не расстроилась и купила тот же самый экстракт ВИС. Я купила вот эту вот вещь. Я купила гинкобелобы. И, девчонки, я, конечно, открыла... Я сделала такое потрясающее открытие, что это было что-то по одной простой причине, что гинка билоба мне прекрасно расслабляла сосуды головного мозга, но мало того, что содержит вот здесь вот шлемник Байкальский, шлемник Байкальский расширяет сосуды сердца. И у меня настолько все хорошо нормализовалось, я потом вот эту генкобелоба дала мужу. И он мне сразу говорит, «Слушай, говорит, мне так хорошо говорит, стало от него, у меня ни голова не ни болит, ничего». Потому что, понимаете, вот тот, кто разбирается, тот, кто понимает. И вот этот генкобелоба, вот девочки, если у кого-то мама, папа, он стоит, все вот это вот, оно стоит по 100 рублей, девчонки, не больше. А вот это стоит по 1000. Поэтому ну, разница, конечно, большая. Вот поэтому у кого мама и папа болеют, высоким давлением, ну назову так, высоким давлением, то параллельно, конечно, не забывайте и вот этот йодик, турамин обязательно, потому что это стимуляция щитовидной железы. Щитовидная железа связана с сердцем, а, как два пальца связаны между собой. Поэтому, если непорядок у вас с давлением, то это держит щитовидная железа. Пейте обыкновенный йод, дайте щитовидной железе, обычный йод, не надо, она сама разберется, дайте ей нормальное питание. Просто она не может выделять из продукта, выделять если вы будете есть морскую капусту, она не выделит организм, не сумеет распознать. Дайте ей готовое питание, дайте готовый строительный материал. А уже дальше она уже научится распознавать и будет сама все делать. Вот, поэтому вот гинкобелоба это совершенно замечательная вещь. Ну вот я нашла, вот Инна Соколова тебе в пику тому, что вот у меня возникло острое состояние после, казалось бы, экстракта вис черники после, после БАДов для зрения. А я нашла себе вот такую положительную, то есть она выявила мне э, такой вот, и, и я нашла себе очень хорошую вещь, если вдруг у меня болит голова, если вдруг вот поднимается давление, то гинкобелоба меня выручает очень здорово. Вот, э, я пью сейчас сочан вот здесь у меня осталось они по 40 капсул, у меня осталось здесь половина, ну, пусть она стоит, дождется своего. Вот, а очанка на меня действует очень хорошо. Здесь там он только одна очанка. И больше ничего. А, витамин С. Но, к сожалению, витамин С тут, скорее всего, что синтетические. Поэтому это, конечно, бады, но они не высокопробные. Ну, могу сказать, что есть, есть БАДы, они синтетические, то есть там какие-то экстракты, не экстракты, а, допустим, цитриты, цитраты натрия, допустим. Ну, это я просто, к примеру, говорю. А натуральные БАДы, допустим, экстракт плаценты, там, допустим, экстракт водорослей. Вот это натуральные БАДы. Конечно, йод, девочки, но вот это, вот турамин, это... Юдат калия, а вот все вот эти аквамарисы, юдомарины и так далее, это юдит калия. Девочки, юдит калия организм не принимает надух, А вот юдат калия идет хорошо. Вот у меня муж пил юдит, у того аж, аж сердце зашлось. А юдат калия выпил, вообще ничего, абсолютно все нормально. Вот вам показания и противопоказания. Ну, хотя, бада, конечно, это плохо, ради бога. Ради бога, ну, плохо значит плохо. Я ж не против. Дальше, вот этот, э, э, значит, вот этот экстракт виз, мое знакомство началось именно с сабельника болотного. Почему? У нас с мужем начали болеть ноги. Ну, естественно, уже к возрасту дают на хрящевую ткань осложнения и хрящевую ткань надо обязательно подпитывать. У меня были БАДы ННПЦТО, сейчас у нас ННПЦТО нет, распались эти дистрибьюторские центры, Ленинградский НПЦТО очень обманывал эти центры, люди перестали с ними общаться. Поэтому пришлось, я часто случайно увидела сабельник, я решила его попробовать. Уникальный препарат, совершенно уникальная вещь, и я начала его принимать. В общем, я начала по одной, по одной капсуле в день, у меня вообще перестали болеть ноги, я забыла, что это такое. Но сейчас, когда я сдвинула свой гормональный фон, я начинаю принимать сабельник, у меня от него очень сильно поднимается давление. Поэтому, девочки, за собой надо внимательно смотреть, надо внимательно слушать свой организм. И э, все будет нормально, просто надо уметь, надо понимать, надо вычитывать. Но, наверное, без медицинского образования, конечно, здесь будет тяжеловато разобраться. Просто вся беда в том, что э, БАДы, БАДы продают большей частью дрессебьютера, и просто те, кто продает, а не те, кто его пьет. И самое главное, что очень мало медиков занимается БАДами, и очень мало людей, которые понимают БАДы, разберутся, разберутся по составу и скажут, что к чему, где и куда. Вот, так что сабельник вам обязательно, у нас теперь нет никаких проблем с ногами. Дальше у нас вот этот вот препарат. Так. Угу. Экстракт женщиня. Значит, для чего я беру этот, этот препарат? А, у меня был бьюти, точно точно бьете. Значит, вся моя беда в том, что, ну, естественно, кровяное давление у нас должно поддерживаться. Но у нас сейчас, поскольку появилось э, климатическое оружие, хотелось сказать климатологическое оружие, климатическое оружие, с погодой играют как хотят, и вы все это прекрасно видите. И вот после той жары, после той сковородки, которую нам устроили, хотели выжечь всю центральную Россию, но не выжгли. Вот, значит, у меня такое дело, что зимой у меня давление от мороза поднимается, а летом, от, же, от духоты вот это у меня давление резко падает, и вообще не, невозможно не идти, не работать, ничего. Значит, меня спасают, сначала меня спасал Бьюти, потому что у него для меня очень большое количество биологически активных веществ. Я сейчас даже прочитаю, что он содержит значит белки жиры, углеводы вот, керамида, масло огуречника, масло зародышей пшеницы, это уже биологически активно, масло печени трески, там тоже желтый пчелиный воск, лецитин, сои, метионин бета-каротин, экстракт виноградной выжимки, витамин Е, витамин H. Вы знаете, все дело в том, что вот этого, вот, его, вот этого для меня слишком много. Одна капсула для меня содержит слишком много, и я даже друг за другом не могу употреблять эти капсулы, потому что у меня начинается перевозбуждение, у меня страшно начинает болеть голова, и приходится просто переборать. Пережидать вот это время. Я сделала проще. Либо я принимаю его каждый день, можно вот тогда, когда духота, я совершенно не чувствую того, что я его принимаю. Либо экстракт женщины он точно такой же биостимулятор называется. Я уже его опробовала. Он действительно, вот когда у вас при, пришли с работы, вот вроде как настроения нету но у вас нет ни гормонального сбоя, ни гормонального фона, ни климакса. Вы чувствуете, что просто нет сил, а надо что-то делать, вот, к, к, к, я выпиваю, но я его берегу именно на духоту. Он прекрасно спасает меня от духоты, и он стоит, он ждет лето, он ждет духоты вот этой вот. Учитывая то, что женщине, есть женщине, он стимулирует вообще все, все признаки, он стимулирует э, живительные способности организма, я бы так назвала. Вот, это все хорошо. Значит, теперь мы переходим к щитовидной железе. Значит, то, что я сделала, я купила вот такой вот бат эндокринол. Значит, почему он меня заинтересовал, по одной простой причине. Я очень много слышала про экстракт, про, про растение белая лобчатка. Значит, я купила эндокринол вместе с белой лобчаткой. Я купила и травы и сам эндокринол. Но я могу сказать, что, конечно, эндокринол очень сильно, может быть, просто у меня так, или ну, не умеют наши делать. В общем, я две капсулы выпила, и у меня был очень-очень-очень мощный звезд. Белая лопчатка содержит все необходимые компоненты и даже ферменты для работы щитовидной железы. Если у вас плохо работает щитовидная железа, то у вас показания для белой лапчатки. Но, опять же, все, есть показания, а есть и противопоказания. Поэтому здесь надо знать, смотреть. Я не занималась пока белой лапчаткой. Вот жду, пока все-таки настанет момент, пока я сейчас отойду. Я попробую все-таки заварить эту белую лопчатку И думаю, что у меня все получится. Все здесь представляет из себя, здесь 30 капсул. Вот он представляет из себя капсулку. Значит, для успокоительного момента у меня есть такой БАТ, как глицин. Я глицин решила попробовать Эволар. И, и вот могу сказать только одно. Глицин на Форте не берите его. Тут 300 мг. Не берите. Ерунда. Вот обычные таблеточки глицина маленькие, они намного эффективнее, чем вот этот глицин. Но это чушь. Значит, а вот этот вот БАТ пустырник, ну, нужно было, я, я уже как-то говорила, наверное, нет, а, что у меня было до такой степени, что мой организм не мог, а, мой организм не мог самостоятельно успокаиваться. И я искала, думаю, что вот успокаивающее. успокаивающе. Хорошо, что вот я нашла одну аптеку, и вот в этой аптеке девчонки молодцы, они привозят хорошие БАДы. И я попросила, говорю, слушай, а она ведь вы знаете, у нас вот эта вот штука, говорит, она шла просто на ура. И вы знаете, ничего удивительного, значит, сам препарат содержит пустырник, дальше магний, B1, B2, B6, B12, это обычный магний B6, но самое главное, что здесь есть L-триптофан, девочки, мальчики, L-триптофан это антидепрессант, он обладает отличным успокаивающим эффектом, и вот по первости, пока я помню, что я его пила, вы знаете, он меня вырубал, я помню, в 5 вечера я его выпила, я проснулась в 5 утра только. Вот, вырубал он конкретно, он действительно очень хорошо успокаивает, но мне надо было привыкнуть, это синтетика, это не натуральный бат, это обычная синтетика. Поэтому к нему надо привыкать, но вот я привыкла и учитывая то, что стоит он до 100 рублей, это просто уникально, это просто идеально. Значит, что еще мне понравилось, с чего я начала все-таки эвалар применять. Я вот после того, чер... после того, я не решалась как раз после черники, я не решалась эвалар. Я говорю, и эвалар говно и так далее, не покупала его. А потом я все-таки поняла, что у меня возникли проблемы с сердцем, повышалось давление, начало повышаться. И вы знаете, мне прекрасно пошел бы ярышник. И чем покупать у меня был бат за 620 рублей? Ну, извините меня, но здесь, по-моему, 200, около 200. Здесь 40, 40 таблеточек. И причем, мало того, что он содержит магний и калий, он содержит еще и железо. Таблеточка покрыта составом из железа. То есть, ну, это просто замечательно. Железо все равно так или иначе нам надо. То есть, вот когда я стала пить вот этот картоактив, девчонки, у меня в сердечной деятельности такой. Такое чувство успокоения, такой, такой баланс пришел, что вот это уже вторая, вторая э, упаковка, и здесь осталось уже э, их две штуки, осталось, вот видите, половинка вот такого, вот такой. Э, здесь уже половинка осталась. То есть я принимала, принимаю и буду пить вот этот кардиоактив, он очень удачный. Итак, кардиоактив мы закончим, это хорошо. Значит, проблема у меня стала, с чем у меня проблема стала с, этим, с печенью. Поскольку жировая инфильтрация, поскольку я прибавила в весе, похудеть я не могу. Мне все врачи-гинекологи, давай, дорогая, надо худеть 5-10, я говорю, ну, если вы мне скажете, как похудеть, я с удовольствием последую вашим советом. А если не скажете, то, значит, и советовать не надо. Вот, у меня подруга была врач-николас, я, ну, я говорю, как ты мне скажи, как похудеть, я говорю, ты мне объясни. ну это ты сама должна знать, вот, и вот сегодня я как раз делала э, видео по поводу вот этого вот по поводу э, вот этого похудения, как говорится, когда умер, э, при э, или климакс или вот на гормональный дисбаланс. И вот посмотр будет внизу стоять ссылочки, вы обязательно пройдите и послушайте. Там статья очень хорошая и мои комментарии. Ну вот, у меня заступорилась печень, я долгое время не могла понять, что у меня действительно наступили проблемы с печенью, и проблемы с печенью действительно наступили. Но у нас главные лечебные препараты для печени – это артишок и расторопша. Ну вот я покупала масло расторопши. Я пила, думала, масло Русторопша мне пойдет, но вы знаете, что масло-то оно как раз есть Масло, это же жиры, это липиды, а у меня и так уже липидная инфильтрация. Короче, я, конечно, пролетела, хорошо мне не стало от этого, ну, вроде как варить варила, вздутия не было, но потом пришло время, и у меня начались вздутия. И я поняла, что нужно искать препарат для, для лечения печени. Я лечила, я купила холесинол, препарат вот этой Риапанда. И могу сказать, что вот там был расторопший и артишок, это капсулки. Мне он не помог. Совершенно бестолковый препарат. В общем, он ведь вызывал тяжесть, но ничего не помогал. И я обратила внимание на вот этот препарат, на Овесок. Я вам сейчас прочитаю. Из чего он состоит? Значит, первое, что меня, конечно, породило, это первое, это экстракт овса молочной спелости. Экстракт шиповника, экстракт володушки, экстракт бессмертника, экстракт мяты и экстракт куркумы. Ну, это совершенно замечательно, но овес, это вообще овсяная каша, это вообще кладезь вот всего и вся. И овсяная каша я ем до сих пор. Вот, Кстати, надо опять вот за нее взяться и здесь написано усиленная формула он есть точно такой же «Ависол», но только не усиленная формула там только три компонента здесь я его прочитала значительно больше Девчонки, я поняла, что такое спокойствие печени, что меня действительно наступила проблема с печенью, что масло расторопшее есть, когда жировая инфильтрация печени. То есть грозится это печени, э, есть совершенно глупо. И вы знаете, когда я начала есть вот этот алисон, он в день по две капсулы там надо было есть. Но девочки, учтите, что есть его надо во время приема пищи, либо после. Ни в коем случае не до, потому что он обладает спазмолитическим действием на протоке желчи. И вы представляете, когда желчь выходит, а желудок пустой. Но это же вы же понимаете, что она должна выходить именно тогда, чтобы ей что-то было переваривать. И вот когда я стала правильно ее принимать, буквально на четвертый день, я резко почувствовала, что мне она больше не нужна. Но вот этот препарат, извините, меня стоит 340 рублей. бат. Вижан, который тоже Куперснео, он стоит 2800 ну там тоже расторопшая и артишок. А мне вот овесок больше понравился. Вы знаете, ну такая легкость наступила в желудке. Такое было все просто красота. На фоне этого я, конечно, купила себе бессмертник песчаный. Он тоже предназначен для лечения печени. Но еще что представляет из себя бессмертник. Бессмертник и сабельник, они являются хорошими антибиотиками. Кстати, сабельник. Сабельник, он очень хорошо сушит нос, когда у вас э, течет из носа. Вот у меня правда сейчас течет из носа. Дело в том, что от сабельника у меня сейчас на данный момент повышается давление, поэтому лучше пусть течет. Но когда еще к этому и давление высокое и снизить невозможно, то это не очень хорошо. Я попробовала один раз «Бессмертник песчаный, но вы знаете, как-то вот тяжеловато он мне пошел. Но он, это просто в стадии, э, в стадии, в стадии пробы. Вот, а масло расторопши, масло расторопшее, девчонки, я вам очень советую, особенно тем женщинам, которым уже за 45, за 40, когда уже начался климакс, или после рода были какие-то гормональные дисбалансы и все прочее, попейте масло расторопшее, но тоже только во время приема. И я вам могу сказать, что его вполне достаточно, его не надо, здесь написано по одной три раза в день, то есть с тремя приемами пищи, его не надо пить по 1-3 раза в день, достаточно во время еды один раз один, в день его съесть. Девчонки, я пробовала, я ела один раз в день по одной капсулке, и вы знаете, через три недели я глянула на свою кожу, ведь он содержит витамин Е, витамин А. Я глянула на свою кожу, и моя кожа не требовала вообще никаких кремов, она просто лоснилась. Поэтому вот, вот это вот, вот, такие, вот такие вот маленькие фишки. То есть это то, что касается печени. Теперь вот такие фишки. Это фирма Enel. Вот я неоднократно говорила про витаминные мультипаки. Вот он, вот он, витаминный мультипак, а вот этот препарат содержит кальций. Значит, вот этот препарат я, как правило, назначала всем людям, которые приходили ко мне и у них наблюдались пятна на зубах. Ну, пятна на зубах – это деминерализация эмали. То есть по каким-то причинам нет ни кальция, ни фосфора в эмали. Она слабая, и белые пятна – это начальный, начальный кариес. То есть дальше пятно будет свести, пока до черного и провалится. Здесь находятся витамины. Вот эти мультипаки, они очень всегда полезны. Покупайте эту фирму. Я не говорю, что вам обязательно нужны именно эти мультипаки. Но я не покупаю никакие мультипаки в аптеках, потому что в аптеках это синтетика. Вот эти, вот этот мультипак мне очень понравился, потому что даже вот э, на духоту, я помню, что я на духоту делала так. Я ела вот этот мультипак и также глотала капсулу океанола. Это вот этот океанол, это омега-3. Это омега-3, для хорошей работы, сердечной деятельности. Мне просто посоветовали тоже эти самые. Есть очень дешевые, 260 рублей. Конечно, у вижина там за 2000 зашкаливает этот, эти ПНЖК, называется ПНЖК, полинасыщенные жирные кислоты. Вот. И я себя прекрасно чувствовала, я ездила, у меня не падало давление в духоту, и я прекрасно себя чувствовала. То есть я на духоту рассчитываю. А вот этот вот препарат, он также хорош людям, он содержит и, он содержит и вместе с кальцием препарат, который помогает выздороветь хрящевую ткани. Но, сразу говорю, я, допустим, очень чувствительна к этим препаратам, для меня его очень много. У меня настолько сильно начинало сердце бубасить, вот оно просто работает, начинало очень мощно, понимаете, что я пока что его, а его тут написано, написано даже по 2, по три в день, да для меня одна в день его выпить его выпить очень тяжело. Значит, вот это и говорит о том, что есть показания, есть противопоказания. Значит, для того, чтобы вам принимать что-то, вам нужно, вам нужно обязательно, обязательно, обязательно советоваться с врачами, которые разбираются в БАДах. Но, к сожалению, у нас врачи в БАДах не разбираются. У нас врачи, считают, что они должны разбираться только в медицинских препаратах. Я, допустим, больше в них разбираться не хочу. Потому что БАДы позволяют избежать хирургических манипуляций. И вот люди доводят себя до такой степени, что они отрезают себе щитовидки. Я не считаю нужным вести такую политику, и никогда ее вести не буду. Вот, А вот этот крем-лекарь я рассмотрела, потому что сейчас я сдвинула свой гормональный фон, и у меня стал очень сильно сохнуть кожа и на голове, и на теле, и вообще. И вот я решила, что я куплю этот крем. Я посмотрела, опять же, это Риапанда. Это Риапанда. И я вот здесь сейчас я вам прочитаю его состав. Его состав. Значит, экстракт душицы, депантенол, экстракты череды, алоэ, параполиса, календула, облепихи, алантаин, вспомогательный стерионин, косметический диметикон, глицерин, моноглицериды та -та -та -та -та. ну в общем вспомогательный это в принципе не так в суть важно для ухода за руками но я ухаживаю не только за руками с помощью этого крема но и за лицом потому что я очень не хочу чтобы у меня появились морщины вот кстати по поводу заместительной терапии Значит, я прошу обратить внимание на вот этот вот заместительный бат, который применяется как заместительный бат при как заместительный бат при этой самой при лечении климакса. А все дело в том, что когда у меня резко отказали гормоны, я когда из стрессовой ситуации попала в тихую, спокойную ситуацию, у меня организм стал работать в стрессовом режиме. То есть для него стресс это был уже нормой, а то, что стресса уже не было, для него оказалась стрессовой ситуацией. И вы знаете, буквально просыпаюсь, а у меня лицо все в морщинах и губы нитки. Так вот, когда я все-таки додумалась до вот этого препарата, я его все-таки выч вычитала, я знала, что... Я знала, что «Вижен» мне поможет в, эти, в этих ситуациях. Вообще, конечно, когда у меня что-то обнаруживается новое, я не жалею денег и трачу в первую очередь препараты на фирмы «Вижен». А уже потом ищу наши все остальные «БАДы». Ну вот «Ависол» для печени – это вообще, девчонки, ну замечательно. но ну, настолько нежно, настолько тихо, что я даже не хочу использовать… Вот там у него есть «БАДы» с «Расторопшей» и с «Артишоком». У «Иволера» тоже не хочу даже использовать. а «Ависол» прекрасно подошел, ничего пользовать больше не буду». Вот, я могу его купить и по одной его подъедать, и все. Я вот сегодня даже ела, и мне не понадобилось ничего» вот бессмертник конечно тяжеловато пошел но ну, не знаю почему и вот э, теперь вот про медисой и вы знаете когда я выпила одну капсулу у меня прекратились все вот эти вот, вся вот эта жуть которая у меня плясала и, и, гормон, и, и давление прыгало и гормональное и настроение плясало. но я не такой человек а я, я прекрасно понимала что это все отсюда поэтому я могла себя сдерживать я могу себя контролировать вот. и вы знаете на второй день придем этой капсулы я приняла второй день еще одну капсулу вот эту я по одной принимала в два раза в два, в два часа ночи на третий день, когда я встала и глянула на себя в зеркало, я увидела, что абсолютно чистое лицо и полное отсутствие морщин и нормальные губы. Вот так, девочки, происходит тогда, когда восстанавливается. Вот именно сегодня, после того, как я сделала первое свое видео, я поняла, что это и есть заместительная гормональная терапия при климаксе, при климактерических периодах. Но, кстати, она может прекрасно применяться вместе, у них есть два гормональных БАДа, это Артемида, Нео и Медисоя. Так вот, они могут применяться вместе. Ну вот, наверное, Артемиду я все-таки закажу. Э -э Артемида применяется у женщин до мистрои до климактрического периода, а медисоя Медисою можно применять, применять потихонечку, она отцегивает наступление климакса. Ну вот видите, как бы тут ум спереди, который сзади, понимаете? Вот, поэтому, уважаемая Ильна Соколова, еще раз повторяю, у всех препаратов есть показания, есть противопоказания. И все дело в том, что если мы, медики, начнем активно назначать вот эти препараты, то дело в том, что большинство, огромное количество хирургических корпусов онко, а тем более БАДы не лечат, они лечат рак. Я не боюсь рака, потому что рак это, это простое нарушение обменных процессов. БАДы прекрасно регулируют именно обменные процессы на уровне наруш обменного процесса, а наша синтетическая медицина, аптечная медицина, она способна лечить только тогда, когда уже есть анатомические нарушения, понимаете? Вот понимаете, в чем разница? Бат лечит только тогда, когда только нарушился, только нарушился обменный процесс, и что-то пошло не так. А наша медицина и наша медицина даже обнаружить этого не может. Вот фирма вижу они создавали даже свои, э, они у них много есть своих аппаратов, своих методов определения нарушения либо недостатка какого-то э, какого-то микроэлемента, потому что если какого-то микро вот э, была женщина, да, мы с ней очень много э, разговаривали, она торговала vision, была дефибритор vision, и что заставило ее привести туда? Она сама заслуженная учитель, у нее ребенок и ставит ему, ну в общем ставит ему психическое недоразвитие. она говорит, я я детей учу, а у самой такой ребенок. И она говорит, я обошла все, говорит, я нашла Вижен, когда поспи сделали спектральный анализ ногтя и волос, то обнаружили недостаток цинка. Она говорит, я цинк ему давала, где только видела, что только могла, и не только Бады, и не только Вижен. И у нее к десятому классу, ну тогда 10 классов было, у нее к 10 классу ребенок уже на математических олимпиадах успевал. Так что вот что такое Инна Соколова-БАДы. Если БАДы пойдут полностью в полностью, то придется закрыть очень большое количество хирургических корпусов, а это бабло. На этом делают бабло. Я очень хорошо запомнила, когда я пришла в диагностический центр, и какое-то уродство, то ли слесарь-стантехник, то ли еще какой то он шел, спускался по лестнице, а я стояла, ждала лифт. А он смеется и говорит, ха-ха-ха, приходите, ваши болячки, это наши деньги. И вот это меня до такой степени стимульнуло, что я говорю, нифига подобного, я к вам больше не приду. Запомните только одно. Бесплатную медицину у нас никто не отменял. То есть не то, что бесплатную медицину, у вас у всех есть полиса. Не стремитесь выплатить за все. Вы сначала выясняете, ведь у очень у многих больниц и поликлиник у них огромное количество. Вы можете пойти к врачу и вам выписывают то, что вам надо, и вы идете сдаете и все прекрасно сдается. Зачем вам ходить сдавать эти анализы? Вот сейчас вот я должна была сдать анализы на 2200. Хорошо, что я повременила месяц и больше сейчас мне уже больше не надо сдавать никаких анализов. Все пришло в норму и я разобралась, что произошло. Инна Соколов, мне вас очень жаль, что вы такого мнения, мне очень жаль, что вы не пьете БАД-детокс дальше, потому что детокс лечит раки, и вообще, как кошачий коготь, индейцы лечатся только кошачьим когтем. У нас вот сабельник является антибиотиком, бессмертник является антибиотиком, этот самый зверобой тоже является, зверобой является антибиотиком, но он одновременно и антидепрессант. Вот. Поэтому те, у кого больная печень, девчонки, я вам очень советую. У кого жировая дистрофия печени, стеатоз печени, я вам очень советую АвиСол. Он очень хорошо, прибудет печень в порядок 340 рублей. Но поверьте, вы просто получите удовольствие заплатив за, это, за такую прелесть. Вот поэтому ко всему есть показания и противопоказания, и на Соколова, с тем, с кем вы связались, это были простые распространители. Понимаете, фирмы правильно делают, что они рекрутируют распространителей и все прочее, но дело в том, что распространитель, он только распространяет и получает деньги за это все. И дело в том, что по большей части вам просто начинают навязывать, вот пользуясь вашим вот таким вот стрессовым состоянием, что вы сейчас купите и выпьете все. Все, что угодно, лишь бы только у вас ничего не болело и было все в порядке. Не надо, не надо такого, не надо им показывать. Меня очень часто начинают провоцировать. Нет, вот ты приходи, нет, ты должна купить вот это. И вот я говорю, так, давай так. Если ты платишь, то ради бога, давай мне все, за что ты заплатишь. Но поскольку плачу я, решать вопрос о покупке буду я. И со мной, ко мне больше эти дистрибьюторы не лезут, меня даже не любят в этих фирмах, потому что я не даю садиться себе на шею, вот, поэтому Инна Соколова и все прочие девочки боятся, надо не БАДов, а дистрибьюторов, которые их распространяют, безграмотных дистрибьюторов, которые умеют манипулировать вашим мышлением и вашим состоянием, их обучают, чтобы найти ваши слабые точки, ваши слабые звенья для того, чтобы продать, вот. Я сама попалась в фирме Vision на это все, но я не обиделась на фирму Vision за это. Я сказала, у Vision великолепная серия. И если у меня. У меня находили вот и фибромы, и все, и кистомы и так далее. Вот еще и ННТЦТО у них крестинол, великолепный бак, который против всяких, гиперпластических, гиперпластических вот этих болячек. Если сейчас все-таки я не справлюсь с этим, то, наверное, крестинол я буду искать или что-то еще подобное. Но крестинол отличный бак, и он мне очень нравился, он прекрасно заменял. То есть гормональные препараты есть гормона вот, боровая матка, но ну, разве кто-то против боровой матки, но ну, такие прекрасные вот эстрогены, ты пьешь эту боровую матку, ну, просто замечательно. Единственное, что с красной щеткой не балуйтесь, красная щетка очень ядовитые препараты с ней, вот, я покупала в фирме Enel Чай Донна было вот с красной щеткой, да, вот там действительно хорошо, а отдельно я заваривала красную щетку, мне страшно, от нее болела голова. Ну, и на это же не значит, что я должна плакать и говорить, все, вот это мне не подошло, значит, все травы, это полное говно. Инна Соколова, вы не показываете свою безграмотность, вот мне кажется, все-таки вам надо повернуться и посмотреть в эту сторону, раз вы все-таки начинали пить начинали пить детокс, вас неправильно информировали. Мне даже, вот насколько мною манипулировано, мне предупредили, что если у тебя камни в почках, то детокс ни в коем случае нельзя. Ну, по одной простой причине, что детокс труханет ваши почки почке, да так труханет, у меня было такое неотложное Состояние. Я это знала. И однако вот у меня появились почки, у меня появилось вот это. Покупая Бад Детокс и Масаколо, надо всегда покупать рядом Нутримакс, потому что если у вас такое возникает, вы тут же глотаете Нутримакс, Нутримакс все убирает. Вот, поэтому это все, что я хотела вам сказать. Ой, самое главное, что я хотела вам сказать. Вот, э, почему я хорошо знаю БАДы? Почему я хорошо знаю БАДы? По одной простой причине, что э, я не употребляю БАДы просто так, а бы вот сгрузил все в рот и все, пожалуйста, получил эффект. Нет. Если я употребляю БАД, вот допустим сейчас у меня бессмертный БАД, который я не знаю, как он действует на меня и как он вообще пойдет. Вот, Поэтому я делаю так, что я выбираю момент, вот я покупаю БАД, и БАД этот стоит до тех пор, пока я приду в норму, больше ничего не буду употреблять, никаких таблеток, никаких БАДов, ничего, ничего, ничего. Все, я пришла в норму, знаю, что чувствую себя абсолютно хорошо. Тогда я беру и совершенно спокойно употребляю одну капсулку того БАДа, нового БАДа, который я употребляю. Совершенно спокойно начинаю за собой себя слушать и за собой наблюдать. Если все в порядке, и вот тут я как раз и смотрю все показания и противопоказания. Девочки, ну только так, только методом научного тыка, только так надо, надо учиться слушать свой организм. С БАДами надо учиться слушать свой организм. И вы сразу поймете, где, чего, кто и как вызывает. Ну, а поскольку я уже 10 лет именно лечусь БАДами, хоть Комаровский и говорил, что БАДами не лечится, а я лечусь БАДами. Поскольку 10 лет я лечусь БАДами, и все в порядке, все нормально, у меня все целое, ничего не удалили, хотя уже могли бы давно удалить. Вот то мне уже достаточно посмотреть на состав, и я уже знаю, что конкретно будет делать данный БАД. Вот, но все дело, все дело в том, что все зависит от производителя, все зависит от дозировки, а также, девочки, мальчики, все зависит от вашей чувствительности. Ну, если вам хочется пополнять ряды тех ротодеев, которые платят наши медицины за то, что вам будут резать и кромсать ваши органы, если они у вас лишние, пожалуйста, платите. Но у меня ни один я купила бат Vision NutriMax, это было всего лишь для таблетки. И вы знаете, вот этот NutriMax именно сделал так, что я стала очень сильно восприимчива э, к, вообще к травам. И я больше частью теперь стала, перешла с БАДом на травы. На меня действуют травы. То есть, вы понимаете, со временем, когда человек принимает синтетику, у него организм очень сильно зашлакован. И когда вы тут же начинаете пить травы, то ваш организм может не отреагировать. А я вот, допустим, пила БАДы, вот я очень любила глюконат кальция. Он прекрасный препарат, кстати, у кого аллергия, и ничего не действует, попробуйте глюконат кальция две таблетки два-три раза в день. Прекрасный препарат, и я, кстати, его назначала тогда, когда вот кариес был у людей. И люди пили, и люди сохраняли зубы. Я уже тогда понимала, что надо есть микроэлементы. Хотя мне об этом никто не говорил, и БАДов я не знала. Вот. А поскольку я принимаю органические препараты, я синтетику стараюсь не принимать. Это вот пустырник, это, ну, это вот эта синтетика, только единственная пустырник. И вот турамин, но захотелось мне попробовать, и все. Никто мне не запрещает то мой организм больше глюконат кальция не принимает, вот он принимает вот тот кальций фирменл, который вот в синенькой упаковочке, а вот этот кальций глюканат кальция он больше не принимает, хотя вот у моего мужа, допустим, идет все нормально. То есть девочки надо слушать себя и надо понимать, что ваш организм это индивидуальная система. Которая ведет.